Гарантийное обслуживание в Украине будут проводить по новой процедуре. Нам с вами больше нет нужды хранить кипы гарантийной макулатуры и документации на купленный товар, чтобы в случае чего иметь возможность обратиться к продавцу с заменой или ремонтом этого товара. Теперь все бумажки можно будет получить онлайн, а значит они не будут теряться что порой делало невозможным дальнейшее гарантийное обслуживание покупки. Соответствующий закон парламент проголосовал в начале июля. Заработать он должен ориентировочно не позже 17 июля. Теперь при покупке технически сложного бытового товара у покупателя появилась возможность спросить чек, гарантию и прочие эксплуатационные документы в электронном виде. В момент приобретения товара продавец должен будет зарегистрировать покупку на официальном сайте производителя. Перечень товаров, которые подпадают под данные условия, можно посмотреть в соответствующем постановлении Кабинета Министров Украины. На сегодня существует порядок гарантийного ремонта, обслуживания или гарантийной замены технически сложных бытовых товаров, который утвержден Кабинетом Министров Украины 11 апреля 2002 года. Документ предусматривает обязанность продавца при продаже технически сложного товара, Проверять наличие эксплуатационных документов, в том числе гарантийного листа и отрывных талонов на гарантийное обслуживание. А также проверять комплектность товара, указанной в эксплуатационных документах. Очень часто продавцы пренебрегают этой обязанности и теряют документацию, которая должна быть вместе с товаром что в конечном итоге приводит к проблемам с возвратом этого товара. В частности, это касается случаев, когда отказывают в возврате товара или его гарантийном ремонте, ссылаясь на то, что потребитель якобы использовал товар с нарушением правил эксплуатации, которые описаны в принципе непонятно где. Проблема в том, что многие интернет-магазины не являются импортерами или производителями сложных бытовых товаров, а являются всего-навсего посредниками. Поэтому им непонятно, почему они должны повторно размещать у себя на сайте документы, которые уже и так содержатся на сайте производителя, который, как правило, является иностранным. Такие изменения являются положительными в аспекте удобства получения потребителям информации об условиях эксплуатации товара онлайн а также дает возможность потребителю никогда не потерять прилагаемые вместе с товаром документы, ведь их всегда можно запросить у продавца в бумажном виде. Таким образом, продавец не сможет отказать вам в обслуживании или замене товара на основаниях отсутствия каких-либо документов. Обращаю внимание, что в принятом законе речь идет исключительно об эксплуатационных и других документах, которые прилагаются к товару. Такие изменения не касаются повторной выдачи гарантийных талонов или чеков. В общем, операция диджитализация продолжается. Берегите себя и будьте здоровы!